Господа, время историй. Когда я заканчивал старшую школу, у меня был курс, когда я должен был в течение года постоянно делать презентации перед всем классом. Будучи скромным парнем, для меня это были настоящие муки ада. Я думал, что я провалюсь, но, к моему удивлению, я получал высокие оценки. Даже учитель отметил, что у меня отличные навыки презентации и язык тела. Мне это удалось, обманывая себя, заставляя почувствовать себя уверенным, вспоминая свое детство. В те годы в Техасе проходили забеги, и я был на четвертом месте и уже пошел последний круг. Я был примерно на 100 метров позади и каким-то невероятным образом у меня получилось догнать ребят и обойти их примерно на 2-3 метра до финиша. Это был лучший забег в моей жизни. И я себе повторяю, я до сих пор тот самый парень, поэтому я могу подняться и сделать лучшую презентацию. Поэтому я подумал только о том, как я себя чувствую, и это меня накачивало уверенностью. В этом и суть, вспоминая яркие и позитивные моменты из жизни, неожиданно вы начинаете вести себя как победитель. Выпрямляете осанку, начинаете шагать уверенно. У вас появляется твердая походка, и люди это замечают. Второй совет, чтобы сделать ваш язык тела более привлекательным, начните говорить о том, что вам действительно важно. Направляйте беседу в сторону увлечений. Кто-то упомянул про лошадей в ходе беседы. Вам нравятся лошади. Вы выросли верхом на лошади. Вы катались на арабских скакунах. И вы просто ищете возможность об этом рассказать, потому что собеседник тоже связан с лошадьми. Он вырос на ферме, а вы на ранчо. Поэтому вы ведете беседу об этом направлении, и в какой-то момент вы начинаете нравиться этому человеку. У вас завязывается более открытый разговор. Все потому, что вы говорите о том, что вам интересно и важно. И это заметно даже по голосу, по тому, как вы стоите. И это все происходит автоматически. Вот что мне нравится в этом совете. Вы просто ведете естественную беседу, и только потому что этот разговор касается чего-то интересного и важного, вслед за этим меняется и язык тела. Ну а один из лучших способов прокачать ваш язык тела – это развивать уверенность. Следующие пункты более специфические которые помогут вам выглядеть более сильным, особенно если на вас лежит ответственность. Первым делом надо расправить плечи и выпрямить спину. Не стоит сутулиться и прятать грудь. Это можно увидеть и у приматов. Они выпячивают грудь и говорят всем, что они тут главное. Это способ сделать себя больше и это сразу делает вас более сильным. Далее расслабься и займи территорию. Когда я говорю занять территорию, я не имею в виду сесть на два стула, нет, сядь на свой стул, но не бойся откинуться и расслабиться. Вот чего не стоит делать, так это выглядеть съеженным. Вы наверняка видели таких людей, и они пытаются сделать себя меньше. Они даже не осознают, что они делают и как они делают себя незаметными. Даже если вы не главный, вы все равно можете вести себя и чувствовать себя удобно, ведь это посылает сигнал, что вы расслаблены, что вы один из главных. Далее контакт глаза. Когда вы входите в комнату или кто-нибудь другой входит устанавливайте визуальный контакт, поздоровайтесь с человеком. Это может быть кивок или знак рукой, как вам угодно, но вот чего точно не стоит делать, так это смотреть моментально вниз, как только вы встретились взглядом с человеком. Это слабый ответ. А когда вы общаетесь с кем-то с глазу на глаз, то желательно смотреть ему в глаза примерно 70-80% всего времени. Если вы смотрите вниз или в сторону, то это говорит о том, что вы невнимательны к собеседнику. Это также показывает, что вы не заинтересованы или что вы не в состоянии смотреть в глаза. Это может оставить плохое впечатление. Этот совет по языку тела для многих покажется очень сложным. И это перестает суетиться, прекратить делать нервные и необдуманные движения. Потому что так вы не выглядите сильным и мужественным. Лучше замедлитесь. Я не имею в виду, что надо превратиться в ленивца. Я имею в виду, что надо быть более расслабленным и вести себя спокойно. Потому что так вы похожи на человека, который все просчитал и обо всем подумал. На того, кого не так просто вывести из состояния равновесия. Следующий совет заточен именно под то, чтобы сделать вас более доступным и привлекательным. Первым делом надо поднять подбородок и показать шею. Ученые выяснили, что шея является привлекательной как для мужчин, так и для женщин. И если посмотреть на картины, то можно увидеть много картин с красивыми женщинами, которые показывают свою шею. Ну а что с подбородком? У многих парней есть проблема, что они опускают свой подбородок вниз. И это происходит постоянно, потому что люди смотрят в свои телефоны. Почему же это считается непривлекательным? Потому что так вы закрываетесь и выглядите отстраненно. Поэтому если у вас есть такая привычка, то следите за тем, что когда вы ходите, вы этого не делаете. Ну или когда вы взаимодействуете с людьми, то вы поднимаете ваш подбородок. Потому что, когда вы так делаете, то вы создаете впечатление амбициозного человека с потенциалом. Есть даже интересные исследования, когда они взяли одного и того же человека и просто меняли положение его подбородка и показывали эти фотографии женщинам. Снова и снова на фотографиях, когда подбородок был поднят. Этого парня воспринимали как более интересного и привлекательного. Следующий совет, просто покажите ваши руки. А когда говорите, то держите их вот тут. Почему не стоит прятать руки? Почему не стоит их держать внизу, сжав кулак? И кстати, многие так делают. Они нервничают и зажимают кулаки. Понимаете, вы выглядите, будто сейчас начнется драка. Да, я понимаю, что вы не собираетесь никого бить, но вы выглядите так, и вы можете избавиться от этого впечатления. Просто надо открыться и привыкнуть показывать свои ладони. Дайте понять, что вы не собираетесь никого бить, и вы открыты. Господа, незабываемость или улыбки, особенно когда она настоящая. Она делает вас открытым и привлекательным, потому что люди чувствуют себя лучше. Большинство людей, когда они видят улыбку, то им сложно устоять, чтобы не улыбнуться в ответ. Потому что к этому нас учили с детства, так что да, это наполняет хорошими чувствами, поэтому не бойтесь улыбаться. Хорошо, поговорим о голосе. Я отношу голос к языку тела, потому что это часть тела это способ, как вы выпускаете воздух. Да, есть люди, которые родились с глубоким низким голосом. У других людей более высокий звонкий голос. Но вы можете это поправить. Не верите? Тогда приезжайте в Висконсин, и вы услышите этот назальный акцент повсюду. Да, это то, как люди говорят. Я не имею ничего против Висконсина, но да, это забавно. Вот в чем дело. Мы подстраиваем свой голос под то, что мы слышим, как мы росли и как мы привыкли говорить. Но вы можете делать упражнения. Поговорите с кем угодно, кто учился петь. Они умеют и знают, как делать звук, использовать диафрагму, использовать все тело, чтобы издавать звук. И этому можно обучиться. Поэтому, если вы хотите улучшить свой голос, сделать его более привлекательным. А женщинам нравятся глубокие и низкие голоса. Еще им нравится, когда мужчины говорят медленно. Почему? Потому что вы звучите как лидер. Вы не звучите напряженным или раздраженным, да, я говорю быстро в своих видео. У меня есть причина, я хочу донести информацию, но если я хочу что-то подметить, когда я делаю презентацию и хочу удержать внимание людей на каждом слове, я знаю, как это делать, как звучать более четко и понятно. Замедлив свою речь, я могу оказать сильное влияние, выглядеть сильным и более привлекательным. Какое видео смотреть далее, как насчет 10 способов привлечь внимание девушек без единого слова. Если вы не смотрели его, то вам стоит это сделать. Оно хорошее.